как быстро забывают о любви, о искренней, текучей, беззаветной. Все те, кто нам кричат всегда о ней, под тусклым порхом и ржавой монетой. И ползая в ногах, забыв одеть ту маску чувств и искренних эмоций, в истерике цепляясь и краснеть, смахнув с щеки ту самую слезу симпатии ложных, как жаль, что где-то в бытие они живут и дышат этой жизнью, И, притворяясь жертвой в лице, их не смывает фальше зло их истин. Мне жаль, что вы все еще есть, что носит вас земля на этом свете, И те уста, что молят о любви, не закрываются в тот час же и навеки. Не проклинаю, что вы, что вы, как так можно таких актеров проклинать? Ведь ваша роль так тяжела, так сложно обманывать, использовать, лицом любить, а душой взлаживать. Ведь каждому из вас мы позволяем манипулировать и искренне играть. И каждый день затем внимаем слова любви и похотливый станок. Я уверен пройти за